Ужасная новость для блогеров, которые пользовались патреоном. Уважаемые блогеры! Роскомнадзор приказал Патреону долго жить. Если через этот сервис вы собирали донаты и обеспечивали поддержку себя любимого, то теперь у вас большие проблемы с финансами. Спасибо Роскомнадзору. Под блокировку попал также ресурс Grammarly. По данным Роском свободы, в случае с Патреон поводом послужило заявление редакции журнала Докса по поводу военных действий на Украине. Сейчас время такое, дорогие друзья. Свободы слова не существует нигде. Даже на вашем любимом Ютубе ее тоже нет, потому что попробуйте что-нибудь сказать против фема гомо повесточки, Вас тут же забанят. Попробуйте что-нибудь сказать против войны в Украине. Вас тоже, скорее всего, снесут. Попробуйте потроллить эту ситуацию. Свободы слова в принципе нет. Прошаренные российские блогеры, которые предвидели ситуацию на два шага вперед, давным-давно пользуются российским сервисом Бусти. Это примерно такая же штука как патреон, только комиссии во много раз ниже. И я так полагаю, что Роскомнадзор не будет высасывать из пальца причины для того, чтобы заблокировать бусти и лишить блогеров всего оставшегося дохода. Дело в том, что патреон-то это американская контора, да, вот же у нас патриоты России как бы должны быть, да, если вы российский блогер. Когда вам донатят на патреон, часть этих денег в виде огромной конской патреонской комиссии остается именно в Америке. В бусте комиссия в несколько раз ниже. И все деньги остаются при этом в России. Так что вот такую логику нужно прежде всего понимать, нужно понимать, что этот сервис вряд ли будет атакован нашим Роскомнадзором, его обойдет суровый Банхаммер, и вы можете дальше развиваться так же, как и развивались до этого. Осталось дело за малым, зарегистрироваться на бусте ссылочка в описании, и переманить Патреона всех своих подписчиков благодаря всем своим информационным ресурсам. Действуйте, злодействуйте. От себя добавлю, что сервисом Boosty я как блогер пользуюсь уже полтора года. И когда стоял выбор, где зарегистрироваться на Патреоне или на Boosty, я как-то сразу решил регистрироваться на российском сервисе и не прогадал, чего и вам желаю.